Всем привет! В эфире универ а в студии Анна Глазунова. Наша команда подготовила для тебя самые свежие и интересные новости студенчества. так сегодня в выпуске. Завершилась конференция под геном. Чем она запомнилась участникам? Состоялись чтения чудотворный казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации. Деньги любят счет, как научить финансовой грамотности детей и подростков. В Казанском федеральном университете завершилась конференция под геном. Что было в завершающий день мероприятия, узнаете в сюжете Артема Тупичкина. В Казанском федеральном университете завершилась пятая международная конференция «Постгеном-2018». Делегаты этой конференции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 в первую очередь как раз от микробионных исследований. Во время закрытия конференции были подведены итоги конкурса молодых ученых. Жюри отобрало 9 лучших докладов конференции, среди которых две работы были выполнены молодыми исследователями КФУ. После официальной церемонии закрытия мероприятия состоялась встреча ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова и представителей Российской Академии Наук. На встрече было предложено рассмотреть возможность постоянного проведения конференции на площадке Казанского федерального университета. В этом случае преимущественно для КФУ является трансляция разработок в клиническую практику. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз. 7 ноября в библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета прошла международная конференция по низкотемпературной плазме. Все подробности в нашем следующем сюжете. В Казанском федеральном университете проходит 10-я юбилейная конференция по низкотемпературной плазме. Ее целью является создание условий для объединения российских и зарубежных ученых, инженеров и технологов. Они решают такие задачи, как исследование плазмодинамики, плазмохимии, улучшение материалов применением низкотемпературной плазмы и другие. В рамках конференции прошла школа для студентов, аспирантов и молодых ученых, где они презентовали свои научные проекты. Очень племени, главное, ну, общем, начиная материалов для, для мута, косметики и так далее. конечно, 8 ноября конференция продолжится в Академии наук Республики Татарстан. Участниками конференции стали студенты разных вузов Казани. По результатам конференции лучшие доклады будут опубликованы в международных журналах Скопус и Web of Science. Анна Глазунова, Зуфар Галимов, Виолетта Басова, Универньюз. 3 ноября в кану дня народного единства состоялись старые научно-просветительские чтения. Чудотворный казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации. Подробности в следующем сюжете 3 ноября в Казанском федеральном университете еще на трех площадках в Казани состоялись научно-практические чтения. Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации. Традиционно университет всегда, как я уже говорил, до.. 1918 года поддерживал отношения с Казанской семинарией, с Казанской академией духовной и многие профессора Казанской духовной академии работали в университете, равно как и наоборот. На базе университета прозвучали доклады, посвященные образу Богородицы в литературе, воспитательному и образовательному потенциалу иконы, развитию туристического аспекта. На данный момент Казанский федеральный университет активно принимает участие в проектах Казанские епархии. КФУ в последние годы достаточно резко инициировал свое участие и взаимодействие со всеми традиционными конфессиями, представленными в Татарстане. Сейчас устанавливаются очень тесные взаимосвязи с Казанским Казанском духовном семинарии У нас подписано сотрудничество уже несколько лет действует оно между семинарией, университетом, институтом востоковедения и исламским институтом города Казани. Взаимодействие. Сейчас есть, есть хороший диалог, он налажен и надеюсь, что впоследствии это будет только развиваться. За прошедшие два года возрос интерес ученых, богословов, деятелей культуры и образования, религиозной и светской общественности, духовному и культурному значению, Казанской иконы Божьей Матери и Казанскому Богородицкому монастырю. Это обусловлено активным духовным строительством в Татарстане, а также, согласно указу президента Республики Татарстан Рустам Миниханова, от 4 ноября 2015 года строительством собора Казанской иконы. Богородицы. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универ Как интересно, используя провести свои каникулы, знают елабужские школьники. Участники лагеря умники поделятся своими впечатлениями от проекта в следующем сюжете. Образовательный лагерь КФУ вновь начал работу в Елабужском институте КФУ. Он стартовал 31 октября. Для детей были организованы все условия, в которых им удалось раскрыть свои таланты. В этом сезоне четыре направления. Лингвистическая школа «Полиглот», где ребята могут заниматься изучением иностранных языков по нестандартным методикам. Школа «Ютубера» для тех, кто желает познать секрет успеха видеоблогеров и эффективные приемы современной журналистики. Роботы техника и геометрика для любителей конструировать и вычислять. А также новое направление — школа «Театр КВН», где можно овладеть азами актерской и сценарного мастерства. В лагере мы изучаем разные приемы в театре, как дольше задерживать дыхание, как правильнее выражать свои мысли. На КВН мы пишем шутки, сочиняем вопросы, дописываем песни. Мне очень нравится, потому что интересно, и получаешь что-то новое. Мы учимся работать в команде и быстро придумывать интересные, различные решения для различных проблем. Кроме того, в лагере действует программа по подготовке к ЕГЭ для старшеклассников. Валерия Муратова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универ News. Как научиться экономить, копить и инвестировать деньги ребенку? И как не попасть в руки финансовых мошенников? На эти и другие вопросы отвечают преподаватели Республики Татарстан. Они представили свои авторские уроки по финансовой грамотности. Формировать грамотное финансовое поведение у школьников – одна из задач, которую реализуют педагоги Республики Татарстан. Уже с раннего возраста необходимо объяснять детям, как правильно обращаться с деньгами. Сейчас, конечно, они владеют пока небольшими суммами. Это карманные расходы. Но уже ими, соответственно, тоже нужно уметь грамотно управлять, для того, чтобы не попасть в руки недобросовестных людей или даже финансовых мошенников. Такие знания, конечно, нужно закладывать еще в школьном возрасте. Именно эту задачу мы как раз таки ставим перед педагогами Республики Татарстан. Второй 2 ноября в Национальном банке Республики Татарстан подвели итоги конкурса «Лучший урок по финансовой грамотности», который проводится уже второй год подряд. Участники конкурса претендовали на победу в пяти номинациях. Победителем в номинации «Лучший урок по финансовой грамотности в 8-11 классах» стала учитель русского языка и литературы лицея Лобачевского Казанского федерального университета. После того, как мне сообщили о призовом месте, радость просто меня переполнила. Я была горда за то, что я работаю в таком учебном заведении и что наше сотрудничество с университетом дало свои плоды. Ольга Лапина учит школьников финансовой грамотности через чтение кредитного договора, разбор его составляющих. Мы разбираемся с ребятами задания по финансовой грамотности, читаем, например, кредитные договоры, отвечаем на вопросы по этим текстам. Не любое произведение художественной литературы позволяет развернуться в сторону финансового обучения, но тем не менее мы находим в художественных текстах какие-то ситуации, моменты. Жюри оценивало авторские методические разработки по многим критериям. Это актуальность, универсальность методов и оригинальность. Есть работы, где привлекались какие-то ну, необычные методы, да, то есть там не просто рисунки, там видеоролики и так далее, а там, я не знаю, люди, торты пекли, <сёк> еще что-то. Вот учителя, которые действительно присылали какие-то прям совершенно необычные, нестандартные подходы. Вот. И, конечно, детей это всегда очень привлекает. Перед каждым педагогом стояла задача разработать собственный авторский урок по финансовой грамотности и опробовать его в школе на занятиях. Практически с начальной школы должны овладевать э, знаниями навыками финансовой грамотности, потому что в нашей жизни мы повсюду сталкиваемся с этими проблемами, с этими вопросами, начиная от того, как сколько денег потратить в столовой, заканчивая действительно ипотекой, кредитными договорами. Такой конкурс позволяет отслеживать уровень преподавания финансовой грамотности в Татарстане. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. Еще увидимся. Пока.